Помню первые минуты ослепления глаз Когда и запахи, и звуки затихали, кружась Твой страх уже не счет, Я сделал шаг вперед, Как будто наступая, нарастая в жилет. Чем ближе мы, тем движемся быстрее Друг другу, казалось, затянуло Навсегда в центре фугу Мы рады, как дети, лицом встречали ветер Но допуская мысли о возможности трагедии Наверно наверное, стал другим, от любви остался дым. все, что было дорогим, кажется теперь пустым. Мы с тобой не те, мы, мы, мы с тобой не те. Каждый день нас приближал к этой западне.